в первую очередь к конкурсу Точка опоры». Ну и, естественно, это не исключает никаких других вопросов и обсуждений. Меня зовут Оксана Анистратенко, я являюсь представителем оператора конкурса Фонда социальных инвестиций. Со мной вместе также сегодня в дежурке директор программы Фонда Потанина Юлия Лисичева. Поэтому, опять-таки, если будете слышать наше выступление до этого, не, не пугайтесь, потому что Юлия как раз-таки для того, чтобы уже максимально корректно и полно ответить на те вопросы, которые могут возникнуть. Еще раз большое спасибо за то, что вы к нам сегодня присоединились. У нас, наша консультация записывается. Это как раз таки для того, чтобы запись потом можно было выложить в наших каналах. И если что, чтобы вы могли вернуться и пересмотреть какие-то моменты. Да? Итак, сейчас я попробую волнительный момент запустить презентацию. В прошлый раз цифровизация сыграла злую шутку. Сейчас я надеюсь, что видно, как да? отображается. Так почему мы решили отдельное внимание, отдельную встречу посвятить именно бюджету? Да, потому что, в общем-то, мы хотели бы обратить внимание на следующее, что у благотворительного фонда Владимира Потамина линейка конкурсов для некоммерческих организаций, она продолжает развиваться и расти. Но, в общем-то, если я не ошибаюсь, это, Юлия, там в 2020 году, по-моему, впервые запустились уже такие вот антикризисные, серии антикризисных конкурсов, и вот с тех пор как-то крыло черного лебедя нас не покидает, и, соответственно, спектр конкурсов, который может быть, и те формы поддержки, которые предлагаются, они, в общем-то, остаются в парадигме и в повестке благотворительного фонда. И вот почему мы сейчас сделали такое разграничение, да, потому что, опять-таки, мы в прошлом году уже, в прошлый раз, когда к нам приходил на консультацию, мы уже заключили джентльменское соглашение о том, что мы не говорим о проектах, в рамках конкурса «Точка опоры». Да? Вот давайте, пожалуйста, до 16 июня мы про слово «проект» забываем. И этому есть причина. мы сейчас еще раз их повторим. Это первое. И второй момент, который тоже мы уже сейчас слышим по тем вопросам, которые к нам поступают, это в общем-то в чем все-таки особенности конкурса и как вообще нащупать тот... Спасибо большое, коллеги. Если что, мы просто принудительно будем отключать микрофоны, чтобы все могли, не просто потому, чтобы все могли слышать мой прекрасный голос, да, но чтобы у нас было меньше вашей личной жизни у нас в прямом эфире. Вот. И, соответственно, когда мы говорим о конкурсе «Точка опоры», Первая и как бы основная причина для данного конкурса да, и цель данного конкурса это обеспечить стабильную работу, стабильный объем и качество услуг для вашей целевой аудитории. Да, то есть в первую очередь мы говорим даже не о стабильности там самой организации, сколько о том, чтобы вы ваших подопечных могли поддержать в том же объеме, в котором вы делали, оказывали эту помощь э, до наступления э, сложных, э, экономических, э, сложной экономической ситуации. Да, или наоборот, даже может быть нарастить э, тот объем, который у вас был. Поэтому мы даже специально сейчас выделили развитие профессиональных компетенций немножко в отдельную такую, в отдельный такой кружок, потому что у конкурса, опять-таки, Юлия расскажет более подробно да, и какое-то более такое... Правильную информацию даст, но если, допустим, вы говорите, что у вас вообще все хорошо, у вас все понятно, чем э, заниматься сейчас, и есть средства для того, чтобы поддерживать вашу целевую аудиторию, но вам нужен, я не знаю, хороший фондрайзер, вам нужен, там, я не знаю, обучить ваших сотрудников каким-то новым цифровым компетенциям, то такая э, просьба э, обратить ваше внимание на другой конкурс. Фонда, который называется Маршрут Добра. Если не ошибаюсь, конкурс он проводится циклично, да, не один раз в год. И соответственно, да, пожалуйста, следите за всеми объявлениями на сайте фонда Потанина, чтобы быть в курсе. да. Поэтому еще раз, когда мы говорим о точке опоры, в первую очередь нас будут интересовать именно тот комплекс мероприятий и мер, который направлен на. Поддержание объема и качества услуг, которые вы предоставляли до какого-то до недавнего времени или на увеличение этого объема и качества. Да, естественно, мы все сейчас в очередной ситуации неопределенности, так сказать, да, и уже у нас вот эти буквы мир, они уже сменились на бане. То есть все как бы признали, что, да, наступает новая такая эра. Поэтому, соответственно, вот если вы понимаете, что вы хотите сохранить или увеличить прямую помощь для ваших подопечных, да, если вы хотите сохранить или увеличить объем социальных услуг, которые вы для ваших подопечных указ, оказываете, или вы хотите укрепить материально-техническую базу вашей организации для того, чтобы опять-таки, конечными благополучателями были представители вашей целевой аудитории, то, соответственно, конкурс «Точка опоры» точно для вас. И вот еще раз мы выписали отдельно, кто является социально уязвимыми категориями населения, опять-таки, вот конкретно для данного конкурса. Мы не будем говорить сейчас о том, кто в какой ситуации оказался, но это вот зафиксированный список, и это такая вот, да, справочная информация, которую мы все будем помнить на протяжении всего конкурса. Еще раз озвучу возможности конкурса. Да, это пожертвования до 10 миллионов рублей на срок действия от 6 до 12 месяцев. Заявки принимаются до 16 июня включительно. Объявление победителей ожидается не позднее 5 августа. И к 5 сентября планируется заключение договоров пожертвования. Собственно, почему опять-таки такой акцент на том, что это именно пожертвования конкурсов допускаются и приглашаются в частности те организации, которые не только были выпускниками каких-то программ фонда Батанина, но еще имеют договоры действующие, гранта. и вот в данном случае… Договоры, форма договора не дублируется, поэтому вы на текущий момент можете быть и грантополучателем, и победить в точке опоры, получив договор пожертвования. И сразу такой комментарий, да, рекомендуется начинать и планировать свою деятельность не ранее 5 сентября, несмотря на то, что срок приема заявок заканчивается 16 июня. Опять-таки, вот так вот вкратце, да, и это тоже из принципов и правил конкурса, на что можно запрашивать средства. Вот мы сейчас эти положения для себя здесь зафиксировали. И из, наверное, такого вот нового и нетипичного, нетрадиционного для благотворительного фонда Потанина, кто, в общем-то, привык уже как-то взаимодействовать, это не только там обустройство помещений, но и их содержание. То есть можно закладывать аренду коммунальные платежи и так далее, да, помимо косметического ремонта и каких-то других вещей. И также есть расходы, связанные с предоставлением социальных услуг своим целевым группам. То есть если там нужен, допустим, или ремонт автотранспорта, вы предоставляете выездные Услуги по реабилитации, допустим, да, какое-то психологическое консультирование и горюче-смазочные материалы, в том числе для автомобилей. Но остальные пункты, не являются более-менее традиционными, и мы о них поговорим немного позже. Немножко дальше. И вот точно, на что абсолютно нельзя запрашивать средства в рамках данного конкурса, это, естественно, погашение задолженностей, это формирование и пополнение целевого капитала. Да, поэтому тоже просьба не путать с другими конкурсами для некоммерческих организаций, которые в линейке благотворительного фонда. То есть вы можете арендовать транспортное средство, но вы не можете его приобретать. Мы говорим, что все-таки сохраняется статья об обучении сотрудников, но при этом изучение иностранных языков в этот, в этот пункт не попадает. И, наверное, тоже, что очень э, важно запомнить, мы говорим о том, что можно оказывать э, материал, э, Прямую помощь вашей целевой аудитории, но за исключением прямой денежной формы, да, то есть, я не знаю, купить набор продуктов, купить одежду и передать вашим подопечным, да, пожалуйста, это можно сделать, взять у фонда, там, я не знаю, 10 миллионов разбить их на платежи по 10 тысяч и вот там, по 10 тысяч рублей просто рублями выдать вашим благополучателям, нет, этого делать нельзя. И, соответственно, давайте с вами немножко поиграем, да, я попрошу тоже вас как-то включиться чуть-чуть в этот процесс, помогите, пожалуйста, давайте все-таки разберем на примере вот такого надеюсь, не существующего фонда развития «Ноль плюс». Этот кейс мы писали самостоятельно, поэтому, как говорят у нас в фильмах, любые совпадения совершенно случайные. Итак, мы говорим о том, что фонд развития «Ноль плюс» зарегистрирован 20, в 2018 году в городе Томске. Целевая аудитория этого фонда – это работа с семьями, с детьми с речевыми ОБЗ, в том числе в число благополучателей в уставе зафиксированы малоимущие семьи. И сбор средств осуществляется этим фондом через платформу Добро Майлрус 2020 года. Почему нам важна вот эта преамбула? Да, мы говорим о том, что в конкурсе могут участвовать организации, которым исполнилось три года на момент окончания приема документов. То есть получается, что Самый поздний срок регистрации допустимый – это 15, 15 июня 2019 года. Да, здесь мы видим, что 2018 год, все замечательно. Целевая аудитория полностью удовлетворяет тому списку, который у нас есть. И э, свою репутацию и прозрачность своей э, деятельности фонд верифицирует через платформу Добро. Да, я хочу еще раз обратить ваше внимание, что существует четыре жестких таких… Э, uh момента верификации репутации организации именно для данного конкретного конкурса. Да, первое это иметь договорные отношения, договоры услуг с благотворительным фондом Владимира Патанина, но это скорее исключение. Да. Второе это быть или выпускником программ фонда любого абсолютно периода времени или быть действующим грантополучателем, но сейчас речь идет именно об организациях, а не о физических лицах. Да. То есть если руководитель организации был когда-то там является выпускником грантового конкурса для преподавателей магистратуры, это замечательно, но критерию не удовлетворяет. И третий пункт, третий вариант, это если организация входит именно в... Топ-100 лучших проектов фонда президентских грантов, и это тоже верифицируется, то есть просто участие и просто победы в конкурсе фонда президентских грантов для точки опоры недостаточно. И третий сбор пожертвований или организация зарегистрирована на одном из пяти агрегаторов. По сбору средств они все тоже зафиксированы у нас. И вот Добро это одна из этих платформ. Естественно, это тоже будет проверяться и тоже просим приложить там скриншоты или дать ссылки на ваши личные кабинеты, на те проекты, на которые собирались пожертвования именно на одной из этих пяти платформ. Про финансовую модель мы Включили исключительно потому, что тоже были такие уже вопросы на предыдущей консультации, а что здесь писать в этом пункте. но соответственно, это как бы, да, каждый знает лучше свою организацию, это могут быть только гранты, это могут быть гранты и пожертвования, это может быть и предоставление услуг, это могут быть субсидии там и так далее. Здесь уже, наверное, вместе с вашим бухгалтером. Это, этот пункт можно заполнить. И, соответственно, за что, на что вот этот прекрасный фонд планирует запросить средства у благотворительного фонда Владимира Потанина? Это, соответственно, сохранение тех услуг, которые они оказывали детям и малоимущим семьям в полном объеме. Это привлечение волонтеров из числа студентов, потому что не справляется организация своими силами И это возможно пересмотр фондрайзинговой стратегии, просто потому, что пожертвования поступали ранее из средств там, крупной нефтяной компании, которая сейчас тоже в, -то, в несколько таком непростом положении. И прогнозировать, могут ли они сохранить тот же объем пожертвований в 2023 году, компания не может. Да? Соответственно, вот, как бы, руководитель фонда с, со своей управленческой командой собрались и вы, вот эти три направления себе выделили. Соответственно, если вы уже приступили к заполнению заявки, то вы примерно представляете, как выглядит бюджет расходов. Соответственно, вот первая статья, Да, я тоже сразу хочу сказать, что мы сейчас включили не все подряд статьи, которые вы встретите в заявке. Да, мы сделали некоторую выборку, которая нам показалась наиболее важной, на которой очень важно сконцентрироваться. Оплата труда штатных и привлеченных специалистов, она допускается, при этом здесь такая рекомендация, что в первую очередь вы включаете в, вот, в эту статью расходов, Тех сотрудников вашей организации, которые напрямую работают с вашими подопечными. да, То есть оплата труда генерального директора – это прекрасно совершенно, но если при этом генеральный директор несет все-таки стопроцентно административную функцию, то, может быть, стоит посмотреть на какие-то другие источники финансирования. Оплата труда фандрайзера – да, прекрасно, потому что вы показываете, ранее описываете, что нужно пересмотреть фандрайзинг стратегию именно потому что меняется источник финансирования привлекаемого, оплата труда консультанта по ранней помощи, да, конечно, потому что именно этот человек напрямую работает с вашей целевой аудиторией, и это помогает вам сохранить тот объем услуг, который вы предоставляете, но ну и, соответственно, педагог-дефектолог вам тоже нужен в команде, потому что, Соответственно, этот человек тоже работает с вашими благополучателями. Мы говорим о том, что обязательно каждая статья расходов должна содержать подробный комментарий, из которого эксперт понимает, как этот человек или задействован в том спектре мероприятий, которые вы Предлагаете. И, соответственно, тоже нужны пояснения о том, это штатный сотрудник, привлеченный сотрудник, и это договор ГПХ или это, допустим, там, не какие-то другие взаимоотношения. И, естественно, здесь необходимо тоже включить, опять, если вы хотите... Прежде всего нужно включить налоги и отчисления в социальные фонды или экспертам показать, что вы не претендуете на налоги и отчисления за счет средств э, благотворительного фонда Владимира Потанина. Если вы обратите внимание, да, то вы здесь заметите одно существенное отличие от всех других грантовых заявок. Вот какое? Вот чисто вот оформительский вам... Э, э, Ничего так в глаза не бросаются, особенно те, кто у нас опытный с фондом президентских грантов, с другими. Вот, действительно, большое спасибо. А, да, вот Оксана подняла руку, тоже может голосом озвучить. Ну, да, нет о и нет как бы по статье, ну, что сколько запрашивается, сколько в месяц будет, как бы тут общим таким числом получается. Да. А, с налогами или без налогов. Я понимаю, что в коммен... если без налогов, то в комментарии может быть написано, что, например, оплата налогов за счет там, средств организации. Да, да. да. То есть mm -hmm. здесь не обязательно как бы там полностью это все зашивать в расходы, но действительно самое главное. Спасибо, коллеги, большое заключение. Самое главное отличие, что софинансирование не требуется. Поэтому вот этот вот наш традиционный третий столбец, пожалуйста, не ищите его, в принципе, нет. И это как раз-таки тоже одно из отличий данного конкурса от всех остальных инициатив, с которыми мы привыкли работать. И, конечно, мы говорим о том, что комментарий, в принципе, это тоже ваш разговор с экспертом. Вот ровно то, что вы человеку показали, ровно это он и прочитал. Более того, мы говорим еще тоже о том, что все... Вся заявка она оценивается по совокупности, и естественно эксперт, когда вашу заявку читает, и здесь тоже важно отметить, что каждую заявку читают три эксперта, и соответственно это зафиксировано в принципах и правилах конкурса, и соответственно на рассмотрение в список вот уже победителей выносятся те заявки, которые у всех трех экспертов получили "да". То есть если у нас два эксперта получили «да» и одну, «нет», заявка это уже, естественно, в шорт-лист не попадает. Это тоже… Как бы это оговорено, это прописано на всякий случай фиксирую ваше внимание. И вот все части заявки они между собой должны быть логически связаны. Да, поэтому соответственно, если вы запрашиваете там, я не знаю средства на педагога- дефектолога там, да, или еще там на кого-то, эксперт должен понимать, откуда вообще вот этот человек появляется в деятельности вашей организации и как он будет использоваться в дальнейшем. Да, то есть, соответственно, еще раз мы фиксируем, что здесь в команду проекта, на которую запрашиваются средства точки опоры, это те штатные привлеченные специалисты, кто в первую очередь работает с вашей целевой аудиторией, и потом уже, не знаю, если вы считаете нужным рискнуть попробовать, не возбраняется включать административный персонал, допустим, да, но опять-таки это не сама цель данного конкретного конкурса. Да, второй вы видите, мы тоже перескочили там пункты 2-3, мы сразу перешли к пункту 4. Приобретение медицинских товаров или услуг предметов первой необходимости для передачи их целевым группам. Сюда могут входить продукты питания, одежда, медикаменты, услуги медицинской помощи, какие-то средства ухода, расходники и так далее, там может быть, Учебные принадлежности, если мы говорим, допустим, о детях с ОВЗ, можно ли там купить путевки, допустим, вашей целевой группе там, для каких-то поддерживающих реабилитационных мероприятий для передачи вашим подопечным, да, можно. Можно ли оплатить наборы питания там, пенсионерам, малоимущим, беженцам там, и так далее, да, можно. Опять-таки мы просто здесь, да, медикаменты, мы понимаем, что, в общем-то, сейчас у нас этот запас есть, что у нас будет через какой-то период времени, там, да, тем более мы говорим нам в логике, там, 6-12 месяцев мы тоже не можем гарантировать. Поэтому, если есть необходимость там закупить какие-то препараты, я не знаю, оборудовать там койкоцентр и так далее. Да, это можно и нужно делать. Собственно, это и есть цель данного конкурса. Соответственно, это, мы на это смотрим да, как такие вот сос-средства, которыми вы, в общем-то, остаетесь на связи с вашими благополучателями без потери э, качества той работы, которую вы уже проводили неоднократно, да, приобретение оборудования и комплектующих материалов к нему и сопутствующие расходы, вот здесь это могут быть действительно там, кто-то работает с, с детьми на спектре, допустим, и нужна сенсорная комната для детей, да, допустим, и вашей там категория, Подопечных, они восприимчивы к цифровым технологиям, допустим, да, они могут работать с цифровой средой, но им для того, чтобы, может быть, не приезжать к вам в центр там лишний раз, или вам к ним не выезжать, но это вполне можно делать на дистанции, да, вы можете, как раз-таки это тоже уникальный случай, когда вы можете приобрести, я не знаю, там планшеты, компьютеры, и тоже передать вашей целевой аудитории, или там, я не знаю, вы работаете с пенсионером, Малоимущими, там телефоны для связи с консультантом, да, допустим, с которым они работают. Опять-таки, обязательно в комментариях мы объясняем, для чего нужно, нужен тот или иной, то или иное устройство, да, тот или иной девайс, и, соответственно, как это будет использоваться. И здесь тоже у экспертов, которые читают вашу заявку, у них не должно возникать вопросов. То есть, если вы говорите, что мы работаем с детьми там, или с, вообще с людьми с ОВЗ, то, соответственно, нужно показать, что это, в общем-то, та категория, которая действительно может работать, потому что мы знаем, что спектр нарушений может быть совершенно разным. Да, если мы говорим, что мы покупаем там сейчас всем пенсионерам телефона для того, чтобы у них был там, я не знаю, смартфон для выхода в интернет, но при этом где-то мелькает, что средства на оплату интернета нет, и вы нигде это в бюджет не закладываете, вот тоже здесь логическая цепочка бьется. Да? То есть вот постарайтесь, чтобы вот эта логика она просматривалась вот с самой первой странички вашей заявки. Ну и соответственно здесь вот такое напоминание о том, что есть у нас. Принципы и правила, да, этот вот тот документ, который мы бережно и нежно храним на протяжении всего вообще э, конкурсного этапа, не только там до момента подачи заявок, но там в принципе регламентированы абсолютно все действия, вплоть до там, объявления финалистов, заключения договоров там и так далее. Требования к сопроводительным письмам и справкам тоже рекомендую посмотреть и опять мы сейчас можем голосом это еще раз поговорить, если остаются вопросы. Ну, в общем, мы эту презентацию тоже выложим в наш Телеграм-канал, поэтому, пожалуйста, все ссылки кликабельные. ну и тоже вот наши все контактные данные, и нас, как операторов конкурса и благотворительного фонда, они сейчас у вас перед глазами, поэтому, пожалуйста, пишите, звоните. У нас, мы надеемся, с сегодняшнего дня заработает еще чат-бот, Который, собственно, автоматизирует многие вопросы. То есть, если вы, допустим, не знаю, сомневаетесь, какие пять платформ нужно можно использовать для верификации репутации, у вас будет автоматическая подсказка. Ссылка, тогда вы хотите посмотреть, освежить в памяти критерии оценки заявки, это тоже будет представлено. Мы тогда вот его еще немножко протестировали. Дети еще очень такое еще. Совсем юная, и пока вот мы еще посмотрим, выпустить его в жизни или нет, но в принципе тоже это вот буквально там сегодня-завтра мы ссылку разместим в нашем телеграм-канале, поэтому вот на этом я остановлю демонстрацию экрана и мы, конечно же, готовы сейчас перейти к, к вашим вопросам и ответам. Да, коллеги, давайте мы сейчас из чата сначала прочитаем да например опять если налоги неоткуда взять естественно вы налоги все отчисления вот все в соответствии с нашим э, законодательством российским если у вас нет дополнительных источников финансирования конечно же вы это смело все закладывать вот, да, юлия уже это подтвердила еще раз я голосом озвучиваю да то есть я говорю что в принципе на ну, ситуации бывают разные организации просто этот момент имейте ввиду да что да в принципе как бы правило хорошего тона, что полностью вот весь этот вот э, комплект социальных отчислений. Его, ну, нужно показать, что вы его предусмотрели. Э, можно ли оплатить транспорт на вот Анна Костылева, может быть, вы, у вас получится голосом озвучить? Я просто боюсь, что я сейчас в сокращениях немножко э, глупостей наговорю. Да, да, Оксан, спасибо. Я хотела спросить, вот у нас есть подопечные дети и, соответственно, большинству из них требуются транспортно-реабилитационные средства, причем те, которые не прописаны в индивидуальной программе, программе реабилитации и реабилитации. Да, то есть есть часть, которые прописаны, они положены подопечным по государству от государства, а есть те, которые фонд покупает сам, да, обращаясь разным физическим, юридическим лицам. И вот мы э, столкнулись в этом году с тем, что у нас э, поток средств на эти средства, он сократился, но по ряду причин, да, люди стали меньше жертвовать, э, некоторые корпоративные у нас э, спонсоры э, меньше стали жертвовать. Вот, соответственно, э, горячим таким вопросом, одним из горящих, да, стоит вот как раз обеспечение э, средствами наших подопечных, которые вот, нельзя получить по ИПРА. Вот, можно ли на эти средства закладывать деньги в грант? А, мой ответ, что да, можно как раз таки для этого и проект предусмотрен. Но, может быть Юлия тоже поправит меня, если я что-то неправильно прочувствовала. Да, Оксана, совершенно верно. Спасибо большое. Конечно, может. На самом деле, именно вот то, что вы сказали, о том, что у вас поток средств на данные необходимые расходы сократился, вот, для таких случаев и был запущен конкурс, чтобы вы не, не испытывали трудности с помощью вашим целевым группам. Конечно, закладывайте. Тогда можно еще второй вопрос, сразу, если уж я на связи. А также среди наших подопечных есть беременные женщины, да, которые как раз вынашивают детей с патологией. И мы, соответственно, организуем им приезды, и проживание в разных городах, где есть врачи, потому что не все беременные, да, могут, ну, помимо, там, оплаты исследований, да, какие-то там и операции иногда, э, не все, да, еще и могут проживание и переезды, например, оплачивать, да, ну, потому что ситуации бывают у людей разные, и одна из наших программ как раз включает в себя помощь беременным, можем ли мы э, также оказывать вот такую помощь, да, как э, помощь с проживанием, с медикаментами, с какой-то, э, с билетами, например, переезда в город к врачам на операцию? Это может быть в бюджете, соответствующим образом должно быть обосновано в описании вашей деятельности. Угу. Хорошо, спасибо. Оксан, да, то есть, спасибо да, тоже. да, тоже должно быть просто понятно, что это не просто там беременная женщина, что к какой категории там они относятся, да, что это вот... Ну, то есть почему это, да, не просто вот всех мы хотим там взять и как-то вот им помочь, а что то действительно попадает вот под тот список, который мы говорили. Вот. Правильно ли мы поняли, что руководитель организации не может получать зарплату в проекте, даже если он отвечает в нем за все, в том числе за целевое использование средств? Смотрите, нет запрета на то, чтобы руководитель организации был заложен в бюджет вот, данного проекта. Просто мы говорим о том, что... В первую очередь, то есть Во-первых, смотрите, в бюджете есть такая строчка, как административно-хозяйственные расходы, да, на которые там до 10% от запрашиваемой суммы вы имеете право там заложить. Во-вторых, мы все-таки наша мысль, основная, которую мы хотели донести, в том, что административные расходы самой организации, да, они должны все-таки быть не в приоритете, да, а в приоритете в данном конкретном конкурсе. Это э, та работа, которую, э, которая осуществляется по отношению к вашей целевой аудитории. Поэтому вот вешать, я не знаю... Э, э, Руководители организации, бухгалтера, юридический департамент, да, и все очень важные в нашей жизни службы, но при этом, то есть вы говорите, что у меня админ отдел будет получать, там, я не знаю, допустим, 5 миллионов из запрашиваемых 10, а сотрудникам, которые работают с целевой аудиторией, мы хотим там выделить 2 миллиона, а самим подопечным там оказать услуг, ну, или какой-то там оплатить оборудование там еще на, на миллион. Вот в этом случае все-таки перекос будет в админ сторону и это, это не восприняется, но это, в общем-то, для экспертов может быть а, поводом для того, чтобы не поставить максимальный балл. Ну, вот. Логика такая, наверное. Опять-таки, да, Юля, если что-то нужно, да, то, пожалуйста... У вас такое же право микрофона, как и, и, и у меня. А, да, и так, следующий вопрос. У нас вопрос по срокам. Если начнем работу с 1 ноября, можно закончить 31 октября 2023 года, или работа должна быть закончена в сентябре? Смотрите, нужно просто отсчитать, если вы ставите 1 ноября, то мы, и вы рассчитываете на 12 месяцев, то есть вот в Комплекс мероприятий, он не может быть менее 6 месяцев и не может быть более 12. Поэтому я сейчас, наверное, затрудняюсь математику быстро сделать, но мне кажется, что да, как раз у вас 12 месяцев и заканчивается. Смотрите, вот каждый проект, я бы сказала, вернее, и каждая организация, и каждая ситуация, они разные если вы занимаетесь, ваша организация, в принципе, профиль вашей организации, это оказание в том числе юридической помощи, ну, например, там малоимущим семьям, да, или там выпускникам детских домов, там, и так далее. И вам, естественно, для реализации вашей уставной деятельности вам нужны юристы. Это у вас зашито, в общем-то, собственно, в логику действия вашей организации. То, конечно же, прекрасно в этом случае у нас как раз-таки Юристы, они будут не обслуживающим персоналом организации, но обслуживающим в хорошем смысле, да, они ни в коем случае не там принижают деятельность. Это как раз те люди, которые и работают с вашей целевой аудиторией, поэтому, конечно же, да. Вот. И просто опять-таки мы немножко отделяем админ расходы организации от того комплекса услуг и мероприятий, которые ваша организация реализует. И опять-таки вот ну, ни в коем случае мы не хотим там, когда кого-то там, не знаю, чью-то работу поставить на ступеньку ниже, нет, но мы понимаем, что, наверное, в данной текущей ситуации в первую очередь в поддержке нуждаются, ну, в том числе и те люди, с которыми вы работаете. Да, давайте, может быть, голосом сейчас тоже. Вот Елена Гончарова, я вижу, у вас рука ну, Здравствуйте, у меня, к сожалению, камера не работает, поэтому я так в темноте. Ничего страшного. А, такой вопрос. У нас нейропсихологи и психологи занимаются с детьми с инвалидностью СУВЗ на м, интерактивной песочнице. Буквально две недели назад она у нас сломалась. И оказалось, что... Починить, там сломался, в общем-то, проектор, как самый главный такой запчасть, и починить ее нет возможности, поскольку из страны ушел производитель. Теперь нужно покупать новый проектор. Сумма большая, так вот вопрос, можем ли мы это заложить? Потому что брать нам, конечно, неоткуда. Да, естественно, вы можете, потому что вы говорите, что это как раз-таки, вы показываете, что это то оборудование, с помощью которого вы работаете с вашими детками. Спасибо большое. Да, поэтому на такие вещи, конечно же, да. Можно ли закладывать в кран создание обучающих курсов по диагнозу подопишем для организации онлайн-обучения специалистов в регионах, которые мало знакомы с диагнозом? Смотрите, вот в данном случае, опять-таки, может быть, позвоните нам потом, и мы с вами более подробно поговорим. Вот сейчас я вижу, что... Вот в этом действии, в первую очередь, ну, скорее не вот эти вот специалисты, да, в регионах, они Астан, выступают. Да, я могу пояснить, uh -huh. да, здесь именно затраты на создание курса, какие имеются в виду, да, у нас есть ряд экспертов фонда, с которыми мы работаем, да, это ведущие там нейрохирурги, ведущие нейроурологи, нейропсихологи, да, то есть и ну, соответственно, как вариант: да, мы не можем только подопечных, только к ним направлять. Это невозможно да, со всей России. Поэтому, безусловно, мы бы хотели их привлечь на создание некого обучающего материала, то есть, для создания для повышения квалификации специалистов в регионах. То есть это получается больше такая оплата этим специалистам, да, вот за то, что они создают этот курс, да, как оплата их труда, для того, чтобы это потом тиражировать, и в регионах могли специалисты обучаться именно по диагнозу. Мы не учим специалистов, да, мы даем больше понимания по диагнозу и как с ним работать именно со стороны ведущих специалистов, которые каждый день с этим диагнозом работают в Москве. Это, мне кажется, про то, что в самом начале, Оксана говорила, вам стоит присмотреться конкурс «Паршрут добра», потому что вы в данном случае можете забрашивать на создание этого курса у тебя у себя внутри и дальше работа с ним. Посмотрите на этот проект, пожалуйста. Uh -huh. sure, спасибо. Опять-таки, да, насколько я понимаю, не возбраняется участие и победа даже в нескольких конкурсах, потому что в точке опоры мы говорим именно о пожертвовании и условно. Здесь вы можете запросить деньги именно вот на то, чтобы работать вот с вашей непосредственно целевой аудиторией, с которой вы ежедневно работаете, да, и подать заявку на тот же маршрут добра вот для там, как раз -таки повышения квалификации, может быть, специалистов из региона или тиражирования ваших собственных практик. Да, абсолютно верно. Да, да. Ольга Титкова у вас тоже рукоподнятая. Буду чередовать так, чтобы не обидно было. Здравствуйте. Да, спасибо. спасибо. У меня возникает следующий вопрос. Вот Мы как организация, которая работает с детьми с ОВЗ, то есть в основном у нас дети в спектре аутизма, ну и ментальные нарушения и так далее, мы занимаемся направленной работой. Мы проводим занятия, без которых эти дети, ну, скажем так, дальше в мир не пойдут. Понятно, что если стоит вопрос там, о закупке памперсов, лекарств, медицинского оборудования, которое действительно нужно для вообще выживаемости каких-то детей, то ну, без наших занятий ребенок не умрет. Вот. У меня вот складывается впечатление, что все-таки в первую очередь, если я подам заявку на конкурс, я буду запрашивать средства на оплату труда специалистов, которые работают непосредственно с целевой группой. И очень часто, ну вернее не очень часто, а практически постоянно все мои заявки грантовые, это как правило 80-90% это запрос на оплату труда, потому что ну по большому счету нам из оборудования и так далее практически ничего не нужно. Нам нужны качественные специалисты, умеющие работать с детьми. То есть вот у меня первый вопрос. Вот такой достаточно перекос, потому что я прекрасно знаю, я опытный грантописатель, скажем так. Я прекрасно знаю, что есть ряд фондов, которые не очень хорошо относятся к тому, что ну, большой объем запрашиваемых средств идет на оплату труда. Хотя это не про оплату труда административного персонала, это однозначно, это специалисты. Это первый вопрос. Второй вопрос. Вот мы планируем, что мы, созда мы постоянно создаем какие-то новые услуги для целевой группы, пытаюсь ее продвинуть. Вот я приведу пример. То есть, кроме обычного занятия, которое там ведет дефектолог с ребенком, мы создаем определенную инфраструктуру. Например, цикл видео для родителей, потому что иначе, не увлекая родителей, мы не можем, естественно, работать с ребенком, закреплять его результаты. Мы сейчас создаем специализированные книги для наших детей, потому что ну, у них особенность восприятия. Вот, понимаете, запрашивать средства на создание книги, я прекрасно понимаю, это смотрится немножко диссонансом по сравнению с тем, о чем, в принципе, говорится в конкурсе. И вот у меня второй вопрос, вот будет, например, скажем так... Расценено не очень хорошо то, что мы запрашиваем средства на создание новой продукции, например, тех же книг, того же видеоконтента для детей, который адаптирован для них, которого действительно нет в стране, это поверьте. Я сознанием дела в этом говорю. Но вроде как без него ребенок не умрет, это понятно. Вопрос в том, что мы все равно помогаем ребенку, мы продолжаем эти занятия, мы социализируем его, мы выводим его в мир. Вот стоит ли нам вообще тогда думать о подаче заявки, если Но... мы все-таки работаем не в контексте прямой помощи? Да, Ольга, можем... ваш вопрос понятен. Вы знаете, мне кажется, самое главное это то, что мы все-таки должны сказать и отметить, что мы не рассматриваем бюджет отдельно от всей заявки. И поэтому, если у вас идет речь о том, что вам большое-большое количество средств необходимо на зарплату, вы, соответственно, описываете это в своей заявке, пишите, чем вы конкретно сейчас занимаетесь и чем работа ваших специалистов будет помогать вашим подопечным. И в связке это совершенно нормально, можно объяснить и а, обосновать. А, ваши опасения понятны и оправдано, особенно когда речь идет о грантовом договоре. Если мы говорим о проекте, конкретный проект, в конкретное время о чем-то, то, да, чаще всего возникает вопрос, что лучше это было бы как-то по разным статьям разложено. Здесь мы все-таки говорим несколько о другой форме. Это... Больше именно поддержка текущей ситуации, поддержка текущих грантополучателей, благополучателей, конечно, тут все-таки я думаю, что нет никаких сложностей, если у вас будет большая часть зарплаты. Но ваш второй вопрос говорит о том, что у вас будут и другие заложенные средства, как вот. раз таки на создание продукта, это специально есть у нас отдельное отдельная строка бюджета, если вы говорите про книгу, да, это в том числе продукт, результат вашей деятельности. Поэтому тем более у вас точно не получается одна статья в бюджете. Нет, это понятно, что не одна статья, но все-таки это тоже статья на как, оплату трудоспециалистов, которые будут создавать. Можно тогда еще за там пользуюсь случаем? Третий вопрос. Он немножко ну, не по теме может конкурс, но... У меня все время есть мысль на тему провести определенное исследование по уточнению потребностей целевой группы. Это вроде как звучит так ну, сурово. На самом деле, но сколько мы работаем с нашими благополучателями, я прекрасно понимаю, что... Далеко не всегда мы очень четко, не то, что угадываем, мы очень четко понимаем мотивацию родителей, а без нее очень трудно выводить навык ребенка на, очень, на постоянный, такой, ну, генерализовать его. Вот. И я все время хочу найти средства на вот это исследование, стороннее исследование, то есть оно, как правило, ну, это где-то в районе 300-500 тысяч рублей, это все-таки сумма, ну, достаточно, по крайней мере, для небольшой региональной организации, то есть я не найду, Пожертвование на это вряд ли кто-то нам даст на это деньги, вот, а, ну, мы сейчас подали заявку вот на конкурс по приглашению, но когда там всего миллион, полмиллиона отдать на исследование, тоже мы не можем себе такого позволить. В данном конкурсе исследования я тоже прекрасно понимаю, это не сюда. Вот в какие мы можем конкурсы, ну, условно говоря, подать, вот с нашей идеей, чтобы все-таки уточнить, потребность целевой группы, потому что я боюсь, что ну, мы можем не очень эффективно расследовать, вернее, тратить деньги грантодающих получа... организаций. Мы считаем, что мы вот так должны работать, мы вот такой результат получаем. На самом деле надо бы немножко уже подумать о другом. Вот если... Ну, возможно... конечно, Именно на исследование, если говорим про фонд Потанина, у нас есть конкурс, который направлен на исследовательские стажировки. То есть это когда конкретно полностью какое-то время уделяется тому, что необходимо исследовать какую-то конкретную тему. Это конкурс у Центра филантропии. Можете про него посмотреть, возможно, он вам подойдет. Но это не заказ кому-то. То есть это не речь про то, что вы кому-то заказываете, и кто-то делает. Это кто-то должен делать, кто напрямую в этом заинтересован. На самом деле, то, что вы обозначиваете, я уже не первый раз слышу от наших грантополучателей. Понятно, что действительно очень актуальная тема. Но если мы говорим сейчас о конкурсе «Точка опоры», то, наверное, все-таки мы говорим о помощи сейчас благополучателям в ответ на их запрос, который уже есть. Вот. Поэтому все-таки я думаю, что нужно посмотреть и на исследовательские стажировки, Возможно, будет какие-то еще более подходящие для вас конкурсы. Но опять-таки маршрут добра тоже как вариант, почему нет, потому что там можно и куда-то съездить, и где-то изучить сторонний опыт или заняться каким-то развитием команды внутри. Ясно. Спасибо за ответ. Благодарю. Спасибо. Мы пока вернемся к чату тогда, наверное, про критерии оценки, где их посмотреть, вот Юлия написала, да, что это принципы и правила. И в принципе, в нашем телеграм-канале у нас принципы и правила, и форма заявки, они прямо закреплены в начальных... Как бы, в скрепленных сообщениях, поэтому всегда можно там вернуться и обратиться к этому как к справочному материалу. И действительно, вот еще раз говорю о том, что от проектной логики мы в данной ситуации уходим, да, то есть у нас проект, это, собственно, мы говорим, что я вот сейчас в точке А, я хочу прийти в точку Б, я вот своим проектом деятельность осуществляю и таким образом... У меня проект складывается. Вот здесь все-таки мы говорим о том, что организация уже что-то делает, да, вы уже работаете с вашими подопечными, и у вас есть эти инструменты, и условно это вот ä, те, не знаю, те средства, те услуги, которые, может быть, чуть-чуть на опережение там продумать и пополнить запасы, да, или, допустим, как вы говорили, вот там прозвучало сейчас не знаю, обеспечить, по крайней мере, доступность тех специалистов, которые уже понимают специфику вашей целевой группы, и с вами работают, это, и не знаю, там, и юристы, и дефектологи, там, и так далее, просто у нас пример был, он абсолютно вымышленный, он абсолютно, вот мы постарались просто показать основные моменты, которые могут прийти из абсолютно разных жизней, да, поэтому это исключительно как такой вот для затравки, для обсуждения, чтобы не было вам совсем скучно и, и одиноко на наших консультациях. Можно ли заложить оплату бухгалтера? Ну, естественно, кто-то там, да, более того, бухгалтер у вас подписывается вообще, или финансовый директор подписывается о том, что средства будут приняты, и потом за средства эти будет еще и отчет предоставлен, естественно, да, потому что это не подарок от Деда Мороза, а все-таки это подконтрольная сумма денег, поэтому, конечно же, такого человека, как бухгалтер, совсем без средств к существованию оставить нельзя, он естественно является членом команды, которая потом еще поможет закрыть все договорные отношения с фондом. Вот. расскажите, пожалуйста, подробно. А да, да, там, там вопрос про заложить его в оплату 10% процентов административных расходов. Туда как раз не надо. Административные расходы – это все-таки другие расходы, и вы их оставьте, а оплату бухгалтера заложите в оплату, соответственно, зарплату. То есть это разные статьи. Да, спасибо большое. На самом деле это административно-хозяйственные расходы. То есть, условно, там банковская комиссия, которую вы сейчас не можете учесть, которая у вас возникнет. Может быть, там какие-то почтово-пересылочные расходы, там еще что-то такое. там да, Может быть, какой-то люфт вот на рост цен там или еще что-то. Но да, это вот не… То есть, то, что можно там провести другими статьями, то… Так в общем, о нюансах заполнения блока финансовая модель организации. Смотрите, у каждой организации, естественно, финансовая модель строится на усмотрение руководства, да, исходя из возможностей. То есть это могут быть... Просто там сто процентов грантов финансирования, да, это может быть комбинация там грантов пожертвований и субсидий, да, есть какие-то организации, которые предоставляют услуги на платной основе, это тоже не возбраняется, согласно нашему законодательству, для некоммерческих организаций. Поэтому здесь вы просто проанализируйте, у вас из каких источников поступают средства на вашу организацию, это будет ваша финансовая модель. Собственно говоря, так... Информация о запрашиваемой поддержке предложена выбрать из списка развития человеческого развития. Так. Смотрите, там есть некоторые блоки заявки, которые носят более статистический характер, если не ошибаюсь, нежели вот прямо непосредственно будет применимо к вашей организации. Более того, есть какие-то блоки, которые они универсальны для всех абсолютно конкурсов фонда. Да, и мы понимаем, что у фонда, как минимум, там я не знаю, четыре направления, да, то есть это образование, культура, филантропия, спорт, и, конечно, вот не все, что вы видите, может, там вам подходить поэтому вот мне кажется я могу сейчас ошибаться я плохо сейчас вспомню именно вот эту часть заявки но мне кажется что здесь это несет не оценочное, а вот больше такой статистический характер поэтому вы можете выбрать иное и понятно что если вы не работаете там на развитие человеческого капитала там да, или на что-то то вы просто выбираете то что вам релевантно и с этим нет никаких проблем Коллеги, остались еще какие-то вопросы с формой прохождения самодиагностики, самооценки? Все пока справляются. Да, где? простите. А можно ага. вот по вот этому пункту вопрос? Там да, написано, конечно. средний балл и вот в первом вебинаре сказали, что надо просто сложить все пять показателей. Или просто сложить все? Хорошо, спасибо большое. Да, абсолютно. То есть вы, когда проходите все вот эти вот там пять блоков, да вам потом в конце, мы даже тоже вчера в телеграм-канале повесили такой вот пример, как это выглядит, честно, там да, мы просто влезли и сами протестировали, как это работает, чтобы тоже вас как-то консультировать более так понятно. И у вас в конце вот вашего опроса вы такая выходит диаграмка с баллами, да, Соответственно, вы эти баллы как бы фиксируете, вы делаете скриншот этой диаграммы, прикрепляете к вашей заявке, и средний балл он вычисляется просто вот обычным таким математическим путем. Нет, да, то есть да. вот еще раз, то, что просто на первом вебинаре сказали, то, что средний балл, просто надо сложить пять чисел. Но средний балл, насколько мне известно, это складывается сумма и делится на количество показателей. Складывается сумма, делится на 5. Все, случае. хорошо. Да, меня, меня заинтриговал предыдущий вопрос. Я открыла заявку, пыталась поменять, где же это. На самом деле, коллеги, вы там дальше, если откроете, это, думаю, другие есть варианты, в том числе улучшение качества жизни отдельных групп и сообществ. То есть вы просто посмотрите всю заявку. Там это вот то, что вы обозначили, это первый пункт, вы можете выбрать дальше. И как раз то, что к вам относится, это и будет. Но это действительно Оксана верно сказала, это статистические данные, но заполнять их нужно. Спасибо большое. Мне просто стало интересно, откуда же такое? Я фрагментарно помню, я просто не могла визуально это да. Это, это, просто занятки. тут выхвачено из контекста, поскольку там много вкладок. Это Вы буквально две только посмотрели, там дальше есть другие. Коллеги, еще что-то у вас так... Если проходили верификацию на других платформах, на других агрегаторах, Смотрите, если вы проходили, не знаю, у вас был опыт сотрудничества с другими агрегаторами, вы можете это указать, это не возбраняется, но это не будет принято как основное как соответствие формальному критерию. Да? То есть в любом случае ваша заявка она оценивается, скажем так, по двум блокам. Вот как только вы нажимаете на кнопку подать заявку», она попадает к нам, и мы уже приступаем к проверке на соответствие формальным критериям. Да? То есть мы смотрим, чтобы как раз вот, там, заявку заполнил руководитель, личный кабинет был на руководителя. Да, вот на все вот эти вот, что там подтверждение полномочий руководителя у нас не уставом, там, а копии протокола, там, допустим, оформлены, там, и так далее. В том числе мы смотрим, что вот у нас есть пять платформ, которые рекомендованы фондом. И вот мы, прежде всего, на них и смотрим вот, Если мы видим там что-то другое, но не видим вот, как бы вот этой информации, к сожалению, тогда уже разговор на этом заканчивается. Если это в дополнение, да, вы хотите просто экспертам показать, что у вас есть еще дополнительные какие-то факторы, бонусы, то да, конечно же. А про риски. ну Смотрите, мы можем сейчас с вами поговорить про, про риски. Мы, мы готовы с Юлей. Можно тогда сейчас вопрос про риски задать, потому что я вот сразу открыла как бы форму заявки. Риски у нас идут в самом последнем пункте, вот в разделе информация о мерах поддержки. То есть, если я вот правильно понимаю, основные риски, которые затрудняют деятельность организации, это в случае, ну то есть, сейчас пытаюсь более четко сказать, это про риски, что которые происходят вот сейчас, в данный момент нашего времени, которые ухудшают там работу, доступ целевых групп к получению помощи. И я понимаю какие-то риски и описываю. Или это про риски, которые могут возникнуть в случае, даже вот если мы получили поддержку, мы начали работать, мы там подработаем с нашей целевой группой, и мы понимаем, что в это время тоже возникают какие-то риски, которые помешают мне каким-то образом вот это полученное пожертвование, ну, притворить ну, действенную модель помощи. Вот все-таки мы про какие риски? Okay, <свят> давайте есть, вы это условно это... говоря про актуальность проблемы, почему нам нужна поддержка или все-таки это про риски, которые будут при реализации наших уже мер поддержки, вот, полученной от фонда. Знаете, почему вам нужна поддержка, вы объясняете в других ä, пунктах есть заявки, да? там, есть да? там есть отдельные разделы. Вот здесь под рисками имеется в виду как раз таки немножко, может быть, такого да, наперед посмотреть и, скажем, вот вы сейчас понимаете, что я не знаю, но вот как говорили, да, сломалась вот эта песочница, и сейчас еще можно купить вот этот проектор, допустим, да, но мы понимаем, допустим, что через полгода мы уже вообще никаким образом, там вот, ну, не знаю, не будет комплектующих, которые нужны, например. Там, да, Или с организацией, вот сейчас вы рассчитываете, что у вас 10 миллионов поступает от фонда Патани на это вот как бы одно, да, но при этом вы сохраняете там, не знаю, 50% объема ваших пожертвований от бизнеса, но вы понимаете, что в 2023 году у вас вот эти 50% могут превратиться в 25, допустим, да, и это тоже риск. Что вы тогда с этим будете делать? То есть это риски при работе вашей организации, не обоснование, почему вам нужна сейчас угу. Все, поняла, спасибо. Да, Юлия, там тоже, может быть, что-то добавить из... Нет, ну совершенно верно. Действительно, собственно говоря, в ответ на некоторые риски, которые случились, этот конкурс и объявлен. Их уже описывать не надо. Ну, достаточно хорошо пояснено и в положениях, то есть там достаточно хорошо все описано, то есть в целом все понятно, просто вот те нюансы, которые хочется уточнить, но вы очень... Только... Нет, про правильно все вы да. спрашиваете, я думаю, что тоже другим. Если такая необходимость будет, мы тоже можем как-то про риски еще, может быть, отдельно подумать, поговорить, но в целом, это, как мы говорим, риски, это про не не да, это про это не про какие-то там, я не знаю, жуткие ситуации, это как раз-таки про стратегию, стратегическое планирование, то есть вы сейчас уже понимаете, что вот, ну, что-то может пойти не так, и ну, вы пока там предлагаете вот те или иные меры реагирования. Опять-таки, даже вот в таком формате это не фиксирует, но здесь может быть более такая вот, более понятный тайминг конкурса, да, то есть вот если вряд ли уж что-то прям совсем сильно усугубится там к моменту подписания договора, но в принципе... Вот это просто, это про, про план, да, это вот про постелить соломку в плане там устойчивости организации, но не по какие-то там, я не знаю, жуткие, драматические вещи. Так что, коллеги, еще что-то? Если у нас вопросов сейчас не осталось, опять-таки, да, мы в вашем распоряжении. Спасибо, что эту пятницу вы провели с нами. Мы Точно так же в следующую пятницу встречаемся в 2 часа дня, и если есть такая потребность, да, мы не планируем каких-то прямо формальных презентаций в следующую пятницу. Мы как раз таки будем рады ответить на ваши вопросы, поэтому, пожалуйста, там готовьте их. Вот я, да, Наталья Филиппова. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот вы обращаете внимание на бюджет организации, да, то есть из чего он складывается и так далее. Там гранты, пожертвования организации, пожертвования физлиц. Вот в вашем понимании вообще есть какие-то критерии, да, по которым мы не проходим, например, то есть... Ну, грубо говоря, да, что организация, если, например, организация субсидируется только грантами и субсидиями, то, ну, такая организация не сможет победить в конкурсе. Или какие-то еще критерии, ну, чтобы четко понимать, да, допустим, составлять э, заявку на грант или нет, на, на в, грант опоры. Ну, смотрите уже как один из таких вот, наверное перестраховочных элементов это требование к сроку жизни организации. Да? то есть мы говорим о том, что на момент подачи заявки в конкурсе организации как минимум должно быть три года. То есть уже какая-то устойчивость, она продемонстрирована. Как вы эту устойчивость обеспечиваете, это, собственно, ну вот и покажите экспертам. То есть с формальной точки зрения, насколько я понимаю, мы вообще на это вот, вот именно если мы говорим как формальный критерий, мы это не смотрим и не оцениваем, ни в коем случае мы не, наберем, не берем на себя такую функцию, вот, а Экспертам просто нужно убедительно показать, что да, и у вас, у вас такая модель финансирования, но даже если у вас, так, допустим, один источник средств, да, это позволяет вашей организации вот уже три года предоставлять качественные услуги на большой объем, там, или ну, как бы на, на, на предусмотренный объем целевой аудитории, скажем так. То есть если вы пишете, что у вас финансовая модель на только за счет различных грантов, там мэра Москвы, фондопрезидентских грантов, там и, не знаю, региональных субсидий, это не является поводом для исключения вашей заявки. Я сняла часть ваших опасений. Да, спасибо большое за... Полина, у вас еще рука поднята. Да, простите, пожалуйста, еще один вопрос. Я вообще звонила, спрашивала, но я хочу еще раз, просто чтобы точно убедиться. Вот по поводу справки от лица учредителя организации, где факт работы в ней, заявителя и прочее. Если заявитель является учредителем организации, может ли он подписать вот это вот сопроводительное письмо? Сам себе? Да. Нет. Хорошо, спасибо. елена Циренкова. Да, добрый день я бы хотела уточнить аналогичное письмо от бухгалтера вот например у нас фонд мы существуем наш фонд работает с 1997 года но за все эти годы у нас ни разу не проводился аудит ни разу потому что аудит всегда как сказать стоит больших денег и когда мы пытались получить какие-то пожертвования от частных лиц, от юридических лиц на проведение аудита, они просто ну, таких денег нам не давали. На, на целевую группу, да, на благополучателей, да. А вот на такие расходы, вот, как, например, аудит, нам, честно говоря, взять неоткуда денег. Вот как бухгалтер должен здесь написать, но... Проверки Минюста, например, у нас всегда проводятся. хорошо, замечания от других спонсоров, которые дают нам деньги по разным конкурсам, тоже не поступало, все идет так, как надо. То есть мы стараемся соблюдать, поскольку мы сами юристы, знаем законодательство об НКО, очень хорошо сотрудничает с Минюстом, поэтому мы не допускаем никаких, так скажем, противозаконных и, в общем-то, знаем всю документацию НКО, но аудита не проводила. Насколько это серьезно скажется на оценке со стороны экспертов? Спасибо. Тут в, в, вопрос. Аудит проводится в определенном случае, если средств, которые указываются, больше трех миллионов. У вас средства больше трех миллионов, и вы аудит не проводите, да? Да, у нас больше трех миллионов. Но это не соответствует законодательству, то есть вы обязаны были его провести? Понятно, спасибо. Елена Гончарова, можно еще вопрос по учредителям? В нашей организации три учредителя. Один из них является директором, который и будет заявителем, собственно говоря. Справку брать от кого? От остальных двух или от всех трех? Справку подтверждающую, да? Да, да. Ну, если у вас заявитель, он, он что, одновременно, он исполнительный директор? Конечно, он выбранный и избранный директор. У нас ассоциация. А, ну, прекрасно, у вас, соответственно, выбран директор. Соответственно, все остальные, которые его учредители, могут подписать письмо. То есть да. два или один из них может подписать? Ну, как вы сами решите, один уже формальным критерием пройдет. но ну, лучше, наверное, если будет два, подпишет. Ясно, спасибо. Аудиторское заключение за 2020 год подойдет, да. Да, Елена, у вас еще остался вопрос? Или это еще с прошлого раза поднятая рука? Все, опустили, Спасибо. Если в организации нет учредителей, как быть, может ли подписать письмо президенту? Ну, смотрите, у вас же в Устале закреплено, как регламентируется деятельность вашей организации, и нет учредителей, ну, кто-то же есть, значит, соответственно, вот к этому органу мы и будем апеллировать. Вот смотрите, да, я уточню, с организации более 30 лет в советские времена создавалось, поэтому нет учредителей есть президент организации — председатель президиума, и есть президиум. То есть заявку подается, соответственно, от имени председателя комиссии. И вот президиум, получается, тоже возглавляет председатель комиссии, да? но есть еще секретарь. И вот возникает вопрос, все-таки, как подписать это письмо председатель и секретарь от имени президиума. Потому что он председательствует на заседании президиума по уставу, по положению. Вот, вот в этом вот именно проблема — как быть? Потому что по всем уставным документам он ведет заседание президиума и он подписывает документы, но совместно с секретарем. Ну, тут мы просто подключаем логику. У нас не может подписать сам человек сам на себя. То есть должны быть тогда удостоверены подписи того, кто в данном случае идет с ним в президиуме. То есть этого будет достаточно коллег. То есть, в принципе, две-три ну, подписи еще э, мы включаем, просто делаем как, как протокол, можно оформить не письмом, но то есть, протоколом президиуме, в котором будут изложены, ну, по форме организации, вот там, говорить по форме организации. То есть, это будет, допустим, протокол заседания президиума, из которого следует, что на заседании решен вопрос, что поддерживается заявка, что поддерживается то, что тут, это, я думаю, вот так было бы лучше, да, в принципе. Ну вот, у вас прекрасный вариант нарисовался. Ну да, все ясно. В принципе, ясно. Вот еще, -то, еще один вопросик, да. Вот, вот мы думали, есть смысл, нет смысла, да. А, а, вот, то есть мы там а, хотели подать на Доброцентр, да, поскольку ну, у нас тут новое здание выделили. И вот, когда стоит вопрос о затратах на ремонт, на ремонт, вот как нужно раскидывать конкретно каждый пунктик, да, допустим, установка двери там, или покраска, или можно как-то общим, ну, потому что тяжело раскидать, что вот на шпаклевку нужно столько, на краску нужно столько, на линолеум столько. Вот как-то общим проведение ремонтных работ в доброцентре или конкретику все-таки надо по материалам? Не надо конкретику. Не надо, Андреич, все, спасибо большое. Ну, единственное, что должно быть тоже видно, что ремонт косметический, а не капитальный ремонт, вот это нет, важно эксперта увидеть, да, что там нет глобального строительства. И тоже должно быть понятно, как вот этот центр, он в принципе коррелирует с деятельностью вашей организации, да, с уставом вашего, с уставной деятельностью вашей организации, вот. Ну, в принципе, если мы предложим вот договор безвозмездного пользования от правительства, из которого следует, что это новое помещение, и там написано только текущий ремонт, но ну, оно совершенно новое, то есть там вот только покраска, а уставная, ну это доброцентр, то есть волонтерский центр, который работает, а там, ну там расписано будет соответственно, чем он занимается и почему. Я еще говорю о том, что э, как бы мы еще смотрим там, на деятельность, которая закреплена в уставе организации. Да, то есть просто для всех, вот еще раз повторю, уже наверное надоели немножко, но мы говорим о том, что вот данный конкретный конкурс, он для тех, даже не проектов, а для тех мероприятий, которые организации осуществляется на регулярной основе. Да? То есть если у вас там в уставе закреплено, что да, вы там постоянно работаете я не знаю, там, с социальными вот, социально уязвимыми слоями населения которые у нас перечислены и вам для усовершенствования вот этой вот работы да или там для увеличения объема вашей работы вам вот выделили этот доброцентр. да именно так ну окей да замечательно просто чтобы если мы приложим заключение Министерства юстиции, да, ну как подтверждение о качестве предоставленных юридических услуг, то есть под социальным и защищенным, это в принципе тоже как доказательство того, что мы вот, постоянно осуществляем эту, и даже имеем заключение Министерства юстиции о том, что соответствуют эти услуги. Смотрите, но ну вот ваши заявки, в том числе вот на соответствие формальным критериям, их будут смотреть и юристы, да, то есть группа юристов, которая как раз-таки вот совершенно формально открывает устав вашей организации, которую вы прикрепляете к заявке. И встречает это с тем перечнем, не знаю, там, услуг и категории населения, которые прописаны в принципах и правилах, да? то есть мы вот с юристами в договорные никакие там отношения вступить не можем, да, что вот если в уставе нет, но я прилагаю, вот это вот давай ка -то посмотрим по-другому я боюсь что э, тут у меня уже начнутся проблемы юридического характера да? вот, да? то есть в первую очередь все. смотрим на устав все что вы можете подкрепить там как бы, репутацию вашу экспертность для этого есть там другие поля заявок которыми э, можно использовать да и плюс тоже важный пункт этого конкурса все-таки мы просим все э, организации участвующие э, дать ссылки на свои социальные сети да на свои какие-то вот эти цифровые методы коммуникации, и тоже как бы эксперты будут это смотреть. И у вас, по идее, вот эта вот история наша должна быть закреплена где-то. Ясно все, спасибо большое. У -у -у. Поэтому вот тоже, да, наверное, нежная просьба ко всем. Вот, все какие-то бумаги сопроводительные, которые вам очень дороги, которые вы очень цените, вот их все отсканировать и прикрепить заявку, наверное, не нужно, да, потому что мы понимаем, что все-таки вот есть разные методы верификации э надежности организации, да, поэтому вот просто чтобы эксперты там тоже с ума не сошли, там перелистывая 10, там 20, 100 каких-то вот дополнительных. Вот. И более того, там же есть тоже такой пункт, как можно приложить рекомендательные письма там, или письма поддержки от ваших партнеров и от ваших благополучателей. Вот это, как раз-таки, наверное, самое правильное такое место в заявке, куда вы можете, допустим, да, вы оказали кому-то там юридическую помощь там, малоимущим, да, через какую-то организацию или непосредственно кто-то был вашим благополучателем. Они вам всегда могут написать, оставив свою контактную информацию при необходимости. Мы тоже можем рандомно связываться и верифицировать. Но это будет вот, наверное, полностью в соответствии с требованиями конкурса. Ольга, у нас еще вопрос в чате, который я тоже, наверное, не очень понимаю. Конечно, сумма поддержки интересует. Сумма поддержки до 10 миллионов. Да, то есть это вот максимальная сумма пожертвования 10 миллионов. При этом, если организация, допустим, понимает, что э, им нужно что-то там на 6 месяцев, и это там сумма, не знаю, в 5 миллионов, да, это тоже допускается. То есть э, вот мероприятия у вас не могут, или вот работа, она не может осуществляться менее 6 месяцев. То есть мы закладываем от 6 до 12, но ну, это может быть любой промежуток. Да, 6, 7, 8, 9, там, 10, 11, 12. И вы, когда заполняете заявку, там, да, там тоже есть вот такой вот пункт, когда говорите, вот срок, там приступили к работе тогда-то, там завершили работу тогда-то, и вам портал автоматически высчитывает. он Сразу вам там внизу дают такую маленькими цифрами подпись, что там срок ваших мероприятий, там 9 месяцев, один день. И... Вот, поэтому. В ближайшее время планируем смену логотипа, соответственно, будет относиться изменения в устав, насколько уместно будет носить его во время проведения эксперта. Но смотрите, прямо сама смена логотипа, она, наверное, никак не скажется на оценке ваших, вашей заявки абсолютно устав вы прикладываете ровно в той редакции, которая имеет место на момент подачи заявки. Да, мы фиксируем вот этот момент. Ну и, конечно, если вдруг вот ваша организация, там, они, вы занимались там, не знаю, оказанием социальных услуг, и вдруг вы полностью переквалифицируетесь там, не знаю, в региональный туризм, допустим, то вот здесь могут быть проблемы смены логотипа. Ну, тогда тем более, если цели предметильности остаются прежними, это не является каким-то вот, э, препятствием. Просто мы просим, и мы будем смотреть тоже, и группа юристов будет смотреть тоже на то, что э, устав прикреплен полностью и в максимально последней редакции, скажем так. да. То есть если мы вдруг видим, что у вас где-то написано, что были внесены изменения в устав там в 2020 году, а у вас копия устава за... 18-й год, вот в этом случае мы к вам вернемся. То есть это не является поводом для недопуска заявки в конкурс, но при этом это для нас будет повод, чтобы к вам вернуться, попросить это исправить в течение трех дней. Да, я вижу поднятую руку. Лана, пожалуйста. Здравствуйте. Меня слышно сегодня? Да, слышно. Отлично. У меня такой вопрос по поводу последнего обновления информации на сайте и в социальных сетях. И там выпадает календарик, и это в самом начале заявки. Нам необходимо будет вернуться да, на эту страницу перед подачей, потому что у нас обновление идет практически каждый день. Ну, наверное... Да, наверное, было бы логично, скажем, там дать последнюю там, дату поста там, или новостей и так далее. Да, но не стремиться там. То есть, если вы там подали заявку 10 июня, а срок приема заявок заканчивается 16 июня, то вот здесь не нужно переживать, что у вас вот эта неделя там не вошла. Да, потому что, более того, в любом случае эксперты, помимо того, что вы там указали, да, они все равно будут проходить по тем ссылкам, которые вы представили, они тоже будут в состоянии отследить, вот насколько регулярно ваша соцсети сайт обновляется пополняется. Поэтому это вот не ну, точно не то по поводу чего нужно там сильно переживать. Я просто про то, что необходимо все-таки перед подачей вернуться и обновить эти даты. Ну, желательно, скажем так. так да. Спасибо большое. И тоже, коллеги, смотрите, у вас... Форма э, заявки, она вас не пропускает дальше, если, то есть она состоит там, из нескольких вкладок. Да? Иногда бывает так, что вот вы там, не прикрепили устав не, или не прикрепили справку, форма заявки вас не пропускает дальше. Вот здесь есть такой небольшой лайфхак, что если вы хотите все-таки да, начать работать там, над бюджетом, над какими-то другими частями, вы можете просто сходить любой абсолютно документ с вашего рабочего стола компьютерного там, и прикрепить да, для того, чтобы иметь возможность идти дальше. Но при этом, пожалуйста, не забывайте а, потом вот это вот исправлять. Если вы не уверены, что вы это удержите в фокусе, то лучше тогда так не, а, не экспериментировать. Но в принципе это допустимо. Потому что иногда мы тоже вот получаем заявки с а, очень милыми какими-то документами, но которые не соответствуют формальным критериям. Но чтобы вот не, не тормозить не зависать, в принципе, можно тоже с этим попробовать. Так. Поддержка была, может быть оказана в меньшей сумме, чем э, запрашивается. Да? То есть в отличие там, от практики, не знаю, там грантов... Мэра Москвы, например, да, это пока единственный конкурс, наверное, который я э, знаю, э, где эксперт может там как-то дать свое мнение о том, что вот это много, а давайте вот столько. Нет. То есть если эксперт вообще вот полностью выносит одобрение вашей заявки, то так это и остается. Сумма не корректируется, но смотрели не Здесь, в общем-то, опять-таки вопрос о вашей убедительности вот, в, в составлении заявки и все. Коллеги, еще какие-то? Да, абсолютно верно. Да, или вся сумма, или ничего. Но как в принципе, там я не знаю в в том же фонде президентских грантов, да, как бы вот вы запрашиваете сумму грантов, ваша заявка или входит в список победителей, и вы получаете этот грант, или не входит в список победителей, и грант тогда вообще никакой не предоставляется. Но вот опять в данном конкретном конкурсе эксперты не корректируют сумму заявки. То есть рассчитывается все-таки на то, что... Опять же, да, мы совершенно ну, не просто так, есть эти требования к устойчивости организации, к сроку действия, да, к каким-то другим пунктам верификации, потому что все-таки говорим о том, что руководитель берет на себя ответственность за... И опять ни один эксперт лучше вас самих не знает, что вашей организации нужно. Поэтому здесь вот так вот работает. Коллеги, еще чем-то можем помочь вам сегодня? Посмотрите, если вопросов больше нет, то на сегодня огромное вам спасибо. Да, наверное, в следующую пятницу мы не планировали специально никаких тем, Да, мы хотели уже в... Формат открытого микрофона перейти, когда уже там люди, да, познакомились с заявкой, познакомились со всеми процедурами, и уже просто вы нам задаете вопросы, и мы отвечаем, Но если вы вдруг чувствуете потребность в какой-то теме, да, то, пожалуйста, напишите нам в, в чате, может быть, и мы тогда обязательно подстроимся. Вот мы... Абсолютно открыты к, к любым вашим предложениям. Все, что вам может быть полезно, пожалуйста, э, говорите нам. Просто чтобы тоже мы по когу не ходили, там, знаете, как ну, мы к вам заехали на час с ну, одной той же презентацией. Эм, а про риски. Э, хорошо, может быть, мы какой-то кусочек небольшой сделаем тогда в следующую пятницу. Про риски мы, наверное, не будем э, посвящать прямо полностью там... Все время консультации, но постараемся дать вам информацию, которая может быть полезна. Вот. И опять-таки, да, какие-то вот наши, нашего чат-бота мы выпустим в люди. Скоро тоже, если какие-то будут комментарии и рекомендации, будем рады обратной связи. Так что, спасибо вам большое еще раз за то, что сегодня были с нами. Запись мы обязательно... Выложим, как только мы ее скачаем, и презентация тоже будет у вас в доступе перед глазами. Всем большое спасибо и всем продуктивных выходных, отдыхательных.